Я советую своим пациентам, во-первых, всегда интересоваться образованием доктора, потому что врач-косметолог, он получает вторую специальность косметологии именно на базе специальности дерматовенерологии. Без нее он не может стать косметологом. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы получите информацию, как правильно выбрать врача-косметолога и почему он должен обязательно иметь базовое образование дерматовенеролога. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и поделитесь им с вашими друзьями. И вы можете скачать календарь, в котором будет указано, когда проходить те или иные процедуры, нажав на ссылку под этим видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Количество пациентов, которые нас посещают, оно достаточно большое. И возрастная категория пациентов от молодых людей и до людей пожилых. То есть у меня есть пациентки, которым за 70 лет. И всех, конечно, волнуют не только эстетические какие-то проблемы, но и бывают пациенты приходят с дерматологическими проблемами. У нас в клинике врач имеет не только косметологическое образование, а имеет и образование основное образование дерматовенеролога. Молодые пациенты, конечно, чаще всего обращаются с проблемами такими, как акне, обращаются с проблемами первых возрастных изменений, это морщины. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я бы хотела выразить огромную благодарность Елене Викторовне. Я обратилась к ней с такими проблемами, как сухость кожи, стянутость и небольшое провисание кожи в нижней части лица. Елена Викторовна сделала мне курс биоревитализации и делали еще газожидкостные пилинги. Я осталась очень довольна результатом, потому что кожа стала более гладкой, более упругой, напитанной. И мне нравится, что лицо стало более свежим. Поэтому спасибо большое Елене Викторовне. Она настоящий профессионал и мастер своего дела. Обращаются пациенты с различными проблемами, и это могут быть не обязательно эстетические проблемы. А, например, проблемы по пилом. Различных кандилом, различных неусов, так называемых родинок мы ну, удаляем с помощью криодиструкции, например, которая не дает рубцевания. В начале нашего приема я всегда очень подробно беседую со своими пациентами. И некоторые пациенты бывают удивляются, то, что не являйтесь ли врачом другой специальности. Ну, в частности, женщины спрашивают: они гинеколог ли вы? Ну и также у нас есть лаборатория, которая тоже в частности, и врачу-косметологу, дерматологу, она очень нужна. Своих пациентов чаще всего я прошу сдать анализ на витамин D3. Также отправляю своих пациентов на анализ железа и ферритина. Данный белок является переносчиком кислорода, и, соответственно, внешний вид кожных покровов, а кожа это самый крупный орган у нас в организме тоже сказываться на этом. в нашей клинике врачебная косметология, потому что ни для кого не секрет, что эстетическая медицина нашагнула вперед и очень много имеет салонов, которые могут предоставлять данные услуги. но все-таки я советую своим пациентам, во-первых, всегда интересоваться образованием доктора Потому что врач-косметолог, он получает вторую специальность косметологии именно на базе специальности дерматовенерологии. Без нее он не может стать косметологом. Конечно, очень важно, когда доктор разбирается и вообще в общем и в дерматологии, да, понимает и строение кожи, и анатомию, и знает также что-то из других специальностей, потому что можно заподозрить какие-то проблемы у пациента и вовремя его успеть направить к тому или иному специалисту либо коллегиально посоветоваться, либо уже прицельно. Очень меня пугала, в принципе, вот ситуация серых препаратов. Здесь цена и услуга, и качество препарата для меня являются оптимальными. Мне здесь очень комфортно, клиника очень чистая, очень приятная. Есть вещи, с которыми я могла бы сравнить. У меня вполне все устраивает здесь. Я рекомендую. Внешний вид, скажем так, в плюс. Да, это отмечается и не только мной, мне это тоже важно. У нас в клинике мы работаем только с качественными, сертифицированными на территории Российской Федерации препаратами. Вся документация у нас имеется, и это связано с тем, что, например, женщина банально возрастная, а у нее премии на паузу. Естественно, изменения кожи, они очень гормонозависимы. Тут должна быть работа врача и косметолога-дерматолога купи с врачом-гинекологом. Тогда мы будем видеть прекрасный, длительный, пролонгированный результат. Одна из любимых процедур моих пациентов – это газо-жидкостный пилинг. Эта процедура является очень универсальной. Мы ее можем выполнять круглогодично, без реабилитационного периода, что для пациентов важно. Процедура выполняется с помощью аппарата газо пилинга, который позволяет нагнетать давление в манипуле в рабочей до 7 атмосфер. И Под этим давлением в манипулу подается питательный раствор. В нашей клинике мы работаем на специальном растворе, в состав которого входит гиалуроновая кислота, пептиды, сингомилиды, церамиды. Он дает отличный увлажняющий эффект, дает отличный лифтинговый 3D-моделирующий эффект для пациентов, у которых застойные явления лимфатически, особенно в нижней трети лица. Процедура приятная, температура струи около 17 градусов, и поэтому тут еще и добавляется в этой процедуре крио терапевтический эффект, Это очень важно для пациентов, у которых проблемы сосудистой патологии. Ну и под давлением, так скажем, в кожу вбивается этот питательная сыворотка. Лицо пациентки отдохнувшее, светящееся, сто пациентов процедуры довольны. Еще одна из самых популярных на сегодняшнее время процедур – это пилинговая система V-Carbon. Процедура заключается в том, что мы наносим на кожу уникальный состав, представляющий собой смесь сорбентов, угля, ага кислот и специального комплекса глобелина. Что мы получаем от этой процедуры? Мы получаем сияние кожи, лифтинг, осветление пигментных пятен. Это такая флеш-процедура, например, на выход, на какое-то торжество, мероприятие. Если же мы делаем данную процедуру курсом в течение месяца, 4 процедуры, то процедура, конечно, имеет накопительный эффект, и лифтинговый эффект, к примеру, будет более выражен. У специалистов хорошей практики накоплен огромный опыт оказания косметологической помощи экспертного уровня. Поэтому за качественными и эффективными процедурами приходите, пожалуйста, в нашу клинику. Чтобы скачать календарь, в котором указано, когда проходить те или иные процедуры, или чтобы записаться к нам на прием, нажмите на ссылку под видео.